Что ты включил? Привет! Меня зовут Антон! А! У них пиз... У них пиздобол! классно! Да, скорее всего, он с читом. Ты раза? Тридцатьчетыре, а вы Его нибудь яси. Ебать таймин. Он с читом. Алло, блядь. А! Он с читом. Прикольно, нафиг. Я сам их запускал на типа, причем бесплатно. Ты же мне сказал, ты никогда даже не скачивал их. Ну, спиздял. Они пизд... Нееет, это читер! А! Ты видел сейчас, как меня со стола префайрали? Ёбаная игра, бля! Я в ахуя, блядь, с этой игры ёбаный! Найс после времени, без балла. У я тебя есть, справа. Позицию, блядь. Сейчас я, блядь... Он иди, может выйди, вальнуть при... ебало, нахуй! Выйди, привет. Лучше. Найзь. Хорош. Не смог. Не дифозан. Хули меня это смог утаст. В окно запрыгнул. Алло, блядь. Бомба выбита. У тебя слева, слева, слева. А стоярс около джангла. ахуеть Шо нахуй, кто ты делал? Смог в окно давал. Нахуя? Я тебе. Если у нас есть инфофайк, и у нас есть инфа файл. не я в тильте сейчас сижу, ты же видишь, блять. Чел, а нахуя? Хорошо, рассказ. Почему я должен тебе говорить, блять? Что у меня тоже нихуя не ебу, что происходит на карте? По-твоему, в этот. Третий раунд, если че уже идти, это Давай забью хуй, пожалуйста. Не-не-не-не. А хотя, знаешь, если они там. Блядь, демку чекнем и. Не-не-не. Я еще почему-то у нас опять смог пролететь, блядь. Ты спал. Я сделаю вид, что я не видел. Позор всей твоей жизни. <связь> Она на всяким, да я засейвил, чтобы кинуть <связь> это потом Максиму. Когда-нибудь. Я тоже записал. Блять. Блять. Алло, клол, нахуй. Ты мне? Да не. Как ты умер? Я? А у меня галил. Ну он жал, Галилу, че. Эээ. гадаемку смотреть? Не, в пизду. А. Я уверен, что у него нет чита. Бля, это понятно. Не, я уверен, потому что у него поначалу очень жестко летело моего за... Не, просто... <сих> Запись, блять. Начало катки. Я уверен, да. что он с читом. Бля, да. не, он просто на плюс баш... Не-не-не, у него 100%, я уверен, что у него с читом. Да, да, так и было. Конец катки. Не, я уверен, что он без чита это стоп. Шо? Как его ебну. Подожди, это... я Я в... Я сейвлю. Когда-нибудь у тебя закончится место с моих тупых моментов. Не нужен я. Нужны деньги, тачки пойла Будут деньги, обещаю, ты вернёшься Я с тобой не разговариваю Всё, я всё а с тобой разговаривал Иди нахуй угу. Кручи, деньги, деньги. Кручи дерьмо, прям на Бля, как же ты ноты не дотягиваешь, клоун ёбаный так просто как бы день и день это сюда... А какое окно, блять? Где инфа по ты слышал? микрофон мышкой кликнул нахуй. Я когда-нибудь... Пойду! Долбаю, выгибаю... Тихо-тихо-тихо, Никит, пожалуйста, давай не ебал, я тебя замучу сейчас! Что лучше? Либо ты сам вонёшь ебал либо я тебя замучу просто одной кнопкой. Оба. Мне кажется, еще чел знает, что я здесь, и мне беда. Да, мне нет патронов. Это вебра хочет денег. Тише-тише-тише-тише-тише. Да Не определил. Всё может не... Кто сып...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 да, блядь. Она наверно а где Ай, блядь. Бэбра, бэбра, бэбра, бэбра, бэбра. А, забыл, что из за песню. Да, я бэбритый О, уёбок. Флешка. СПС за флешку въебало Я да, встречусь с тобой. Блядь. блядь, какой же ты че слышно уёбище, сука. Я просто вот, знаешь, и мне? когда... Да, и когда я когда в клэш играю, там вот, знаешь, такие с... <с> а, смайлики, а? да-да-да-да, уёбищные вот эти. Это... Мне всегда хочется встретить в жизни этого уёбка, это... блядь, и просто плюнуть ему в въебало и сломать mm -hmm. его на с память 8 Что? Я говорю, найду этот звук Я буду, типа, в клаче и ты такой будешь блять Хи-хи-хи-ха Надо мид ёбнуть просто чтобы Вот этот тапок дергай нахуй его туда Нам надо просто играть и все. Вот Блять, без таксики, банные Я че? Своя близко справа Найс. Nice. КТ кухни. Я, я взял джангл. Возьми кота, возьми кота. Бэбру. кота. За, за, ну. Оба кота. <связывая> Твой раунд. А, На, похуй. Стою, nice. похуй. Нормально. А, ты видел, как у него магазин достался? <связывая> а что, не так? А он нахуй сам достался. Эти ни*** пи***цы Ебал их я кожи кожие ублюдки я с тобой никогда в жизни не започил стрих